Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про цену биткоина, которая прямо сейчас находится в крайне тревожном положении. Как мы видим, она топчется на 20-дневной среднескользящей, до которой, как мы вчера говорили, она и должна была откорректироваться. И сейчас это очень-очень тревожный момент. Поговорим об этом, поговорим также про некоторую метрику, которая показывает, что биткоин в любом случае на долгосрочной перспективе вырастет, а также обсудим новости для некоторых криптовалют, которые для них очень-очень масштабные. А значит, эти криптовалюты в будущем покажут себя очень-очень неплохо. Если это звучит для тебя интересно, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты тут впервые. Здесь мы каждый день говорим о криптовалюте. Такие видео отнимают очень много времени и усилий, и поэтому твой лайк очень мотивирует их создавать. Начнем с цены биткоина на недельном графике. Мы можем четко увидеть, что цена главной криптовалюты отчаянно пытается удержаться выше этого уровня 0.5 по Фибоначчи. Прямо сейчас мы сидим четко на нем. Это около 46 700 долларов. Это сильнейшая линия поддержки, которая в случае пробития может отправить цену биткоина дальше вниз, до 0.382 по Фибоначчи. Вот сюда. Именно к этой отметке, кстати говоря, и должен стремиться отказаться от биткоина после достижения золотого сечения по Фибоначчи. Мы тоже об этом говорили. Но! Мы точно не хотим увидеть такое падение прямо сейчас. Ведь если цена биткоина уйдет ниже этого уровня, ниже 42 тысяч долларов, есть большая вероятность того, что этот сентябрь для биткоина будет не самым хорошим месяцем. Точно так же, как и большинство других сентябрей за его историю. Ведь последние 4 сентября для биткоина закрылись в минус. Если сейчас мы улетим ниже уровня 0.382 по Fibonacci, это может стать большим сигналом тревоги, большой опасностью для биткоина. Почему же? В прошлом, когда мы видели вот такие отскоки после предшествующих падений, и цена биткоина после этого отскока достигала 50-дневной среднескользящей, после небольшого ретеста этой среднескользящей мы видели продолжение падения биткоина вплоть до 200-дневной среднескользящей. Так было, например, в 2019 году. Мы видели большое падение после предшествующего взрывного роста. После этого падения мы также наблюдали отскок, в котором как бы сейчас тоже находимся. Когда цена биткоина пробила 50-дневную среднюю скользящую после этого отскока, мы видели продолжение падения цены биткоина вплоть до 200-дневной средней скользящей, откуда уже продолжался рост. Точно такую же картину мы наблюдали и в 2017 году. После массивного взрывного роста мы видели падение отскок, провал сквозь 50-дневную среднюю скользящую и нахождение поддержки уже на 200-дневной, откуда и продолжали расти. Поэтому, если сейчас цена биткоина не удержится выше уровня 0.5 по Фибоначчи и провалится до уровня 0.382 по Фибоначчи и ниже него, мы вполне можем увидеть повторение такого сценария прямо сейчас. Поэтому, очень важно удержать уровни 46 тысяч долларов, это 0.5 по Фибоначчи, и 42 тысячи долларов, это 0.382 по Фибоначчи. В таком случае мы будем готовы к продолжению роста уже от этого уровня, а не от 200-дневной скользящей. Конечно же, после вот этих пяти растущих недель, одна красная еще ничего не значит. Она не сможет самостоятельно определить дальнейшее движение рынка. Но то, как долго мы тестируем этот уровень, 0.5 по Fibonacci, посмотри, сколько раз мы здесь топчемся, уже является тревожным сигналом. На 4 часовом графике мы видим то, что вот эта линия CPR, которая была первой нашей целью на вот этом росте, в прошлом выступала сопротивлением. Сейчас же она превращается в поддержку. Цена биткоина она отталкивается от нее уже трижды. Это тоже очень важный момент. Если мы ее пробьем, следующая поддержка находится аж вот здесь, на 39 тысячах долларах. Друзья, мы точно не хотим увидеть вот такой провал, потому что он может дать легитимности вот этому сценарию, о котором мы говорили. Вот этому. Итак, по линиям поддержки у нас это 46 тысяч долларов, 42 тысячи долларов и по индикатору CPR это 39 тысяч 600 долларов. Это следующие поддержки для биткоина. Нам очень важно удержать 46 и 42 тысячи долларов. Ниже 42 очень не хочется падать, потому что в таком случае вероятность повторить тот сценарий, который мы сегодня обсуждали, очень высокая. Хотя, с другой стороны, это будет большим шансом купить биткоин. Кроме CPR, в тревожной ситуации находится и вопрос поддержки 20-дневной среднескользящей на дневном графике. Вчера мы говорили о том, что цена биткоина может откатиться до этой среднескользящей. Мы видим, что это и происходит. Произошло. Тень этой свечи коснулась этой средней скользящей. Мы видим, что эта средняя скользящая на растущих циклах выступает в качестве хорошей поддержки. Но как только она проваливается, как например вот здесь, цена биткоина переходит в более масштабную коррекцию, которая находит свою поддержку уже на 50-дневной средней скользящей на дневном графике. Что еще интересного в этих средних скользящих? Как только 20-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную сверху вниз и цена биткоина при этом закрывается ниже этих скользящих, начинается нисходящий тренд. Это тоже можно использовать для того, чтобы определять завершение локального роста. Исходя из этого, наш случай вот здесь все еще бычий. Никакого пересечения мы и близко не видим пока что. Зато видим бычье пересечение, когда 20-дневная средняя скользящая пересекает 50-дневную сверху вниз и находится выше нее. Цена биткоина при этом находит свою поддержку здесь, здесь и здесь как раз-таки на 20-дневной средней скользящей. Если сейчас эта 20-дневная средняя скользящая удерживается в качестве поддержки, мы увидим продолжение роста. Опять же, 20-дневная средняя скользящая сейчас находится на уровне около 46 тысяч долларов, а 50 50-дневная на уровне 42, это как раз и есть наши основные поддержки по коррекции Фибоначчи. Даже падение до 42 тысяч долларов до этой 50-дневной средней скользящей не будет считаться медвежьим признаком для биткоина. Но если мы провалимся ниже нее, вот тогда можно будет задуматься о том, что может повториться сценарий, который мы только что обсуждали. Что после этого отскока, в котором мы сейчас находимся, может произойти провал через вот эту 50-дневную среднюю Скользящую и коррекция аж до 200-дневной на недельном графике. Поэтому лучше ниже 42 тысяч долларов не проваливаться. Но пока что поддержка 46 тысяч находится в состоянии битвы за свое существование. А 42 тысячи долларов мы еще даже не касались. И пока эти две поддержки еще не сломлены, мы находимся в растущем тренде. А значит нам нужно вернуться к рыночным фазам, о которых мы уже говорили. После вот этой фазы номер один, которая называется фазой дистрибуции, начинается фаза коррекции. Это фаза номер 2, которая переходит в фазу номер 3, это фаза накопления, и которая в свою очередь заканчивается фазой номер 4, растущей фазой. После нее все повторяется снова. Мы видим здесь вот эту линию поддержки, по которой цена актива и прыгает в этой фазе. Это очень сильно похоже на то, что мы видим сейчас на графике биткоина. Мы видим, что после фазы дистрибуции вот здесь началась фаза коррекции, это фаза номер 4. Перешедшая фазу номер один, это фаза накопления, после нее началась фаза номер 2, растущая фаза все точно так же как здесь описано мы видим что вот эта линия выступает сильной поддержкой цена биткоина поддерживалась ею здесь здесь здесь и сейчас она бьется за эту поддержку снова вот почему я хочу сказать всем паникерам, которых в последнее время многовато что пока цена биткоина находится выше этой линии поддержки паниковать смысла нет что касается этой линии поддержки давай посмотрим на нее на более мелком таймфрейме на часовом например мы можем увидеть что эта линия поддержки уже была пробита вот здесь и мы видим что множество часов подряд цена биткоина пытается вернуться выше нее но пока что это не удается что это значит для цены биткоина если эта линия поддержки которая служила поддержкой с конца июля этого года сейчас превратится в линию сопротивления вот тогда мы можем увидеть продолжение падения Вплоть до 42 тысяч долларов, что является уровнем 0.382 по Фибоначчи. Но это не значит, что рынок сразу же после этого станет медвежьим. Здесь есть еще кое-что интересное. Если мы нарисуем сетку Фибоначчи, мы заметим, что цена биткоина после того, как провалилась через эту поддержку, нашла новую поддержку на отметках золотого сечения по Фибоначчи. Я не зря отметил эти два уровня. Именно они являются золотым сечением по Фибоначчи. Поэтому если сейчас эта линия поддержки все же превратится в сопротивление, цена биткоина найдет свою поддержку уже здесь. И отсюда мы можем попробовать вернуться в этот восходящий канал. На это, кстати говоря, нам намекает еще одна ситуация, которая произошла опять же в этом восходящем канале буквально 5 августа. Здесь мы тоже видели, как цена биткоина находилась в похожем нисходящем канале, как и здесь. Об этом мы уже говорили вчера. И в этой ситуации мы также видим, что вот здесь цена биткоина провалилась ниже этой линии поддержки этого восходящего канала. И все также нашла свою поддержку именно на отметках золотого сечения, вот здесь. Это золотое сечение, откуда я оттолкнулась вверх. И снова вернулась в этот восходящий канал. Мы можем вполне повторить такую же ситуацию прямо сейчас, но если эта линия поддержки останется сопротивлением, тогда мы можем увидеть падение биткоина до 42 тысяч долларов. Так что за этим нужно внимательно следить, сейчас судьба решается буквально на наших глазах. Тем не менее, паниковать еще не стоит, не паникуй раньше времени. Биткоин сейчас находится в крайне важном моменте, но не более того, никакой катастрофы еще не произошло. Но на самом деле, если честно признаться, я эту катастрофу очень сильно жду. Ведь на протяжении 37 дней мы только и растем, и выросли уже на 70% без значительных коррекций. Коррекция просто необходима, как по мне. И поэтому, когда она случится, я не буду ее бояться, я буду ее приветствовать. Кроме этого, ребята, мы говорили уже не раз, что после достижения золотого сечения по Fibonacci вот здесь, цена биткоина должна корректироваться не до уровня 0.5 по Fibonacci, а до уровня 0.382 по Fibonacci. Это около 42-42,5 тысяч долларов. В теории, как оно должно быть на практике, никто не знает. Но в теории должно быть так. Теперь я хочу поговорить про то, как тебя обманывают и делают это цинично и нагло. Сначала поговорим немного про биткоин и его метрику, а потом перейдем к тому, как банки массивно заходят в криптовалюту, пытаясь сделать это так, чтобы не вызывать ажиотаж в массах. Документ Биткоин пишет. Если бы ты держал золото последние 10 лет, твоя покупательная способность упала бы на 1%. Если бы ты держал биткоин все это время, она выросла бы на 538 с половиной тысяч процентов. Что будет, если ты не продашь биткоины в следующие 10 лет? Подумай. Или же, если ты его продашь? ты сделаешь кого-то очень-очень богатым. Энтони Помплиано сообщает о том, что 37% всех существующих долларов напечатали за последние 18 месяцев. Невероятная скорость раздувания денежной массы. Мы видим этот резкий рост графика денежного предложения в конце 2020 и весь 2021 год. Вот зачем нам нужен биткоин, чтобы спастись от этого обесценивания. Радует, что все больше людей понимают это. Копить свои сбережения в бумажке означает соглашаться с обесцениванием того что ты так долго зарабатывал ведь фиатная валюта создана лишь с одной целью чтобы мотивировать тебя тратить ведь если ты не тратишь экономика стагнирует золото неплохо подходит для того чтобы сохранить свое богатство ну а биткоин на долгосроке очень неплохо приумножает это богатство мы можем сравнивать биткоин, золото и фиатную валюту напрямую и заметить при этом, что по всем параметрам биткоин лучше, чем и золото и фиат. Биткоин портативнее, надежнее, защищеннее, делимее, дефицитнее и так далее. И дефицитнее он не только за счет ограниченной эмиссии, но и за счет долгосрочных холдеров, потерянных монет и кошельков, которые не двигали свои монеты очень долго. Так мы видим, что всего лишь 4,2 миллиона монет биткоина доступны в циркуляции. То есть они доступны для того, чтобы их купить и продать. Это означает, что 78% всего предложения биткоина не ликвидно. То есть эти монеты нельзя ни купить, ни продать. Это значит, что при повышении спроса люди будут бороться не за 21 миллион монет, а за 4,2 миллиона монет. Что это значит? Это значит, что при повышении спроса, когда будет хайп, Люди будут бороться не за 21 миллион монет, не за 18 миллионов монет, как это написано на CoinMarketCap. Они будут бороться за эти 4,2 миллиона монет. Именно поэтому при повышении спроса цена будет расти просто сумасшедше. Когда это произойдет в будущем, не удивляйся. Дефицит предложения и высокий спрос, ничего сложного. А мы знаем, что биткоин может расти очень, очень стремительно. Теперь я хочу поговорить про две большие новости для биткоина, из которых и вытекает та самая история с банками. Не только лишь долгосрочные холдеры убеждены в хорошем будущем биткоина, да так, что количество, скажем так, замороженных монет биткоина бьет исторические рекорды. Банковский гигант Citigroup подал заявку на биткоин-фьючерсы. Зачем он это сделал? Источники в банке говорят, что сделали они это потому, что столкнулись с растущим спросом со стороны своих клиентов. И это еще не все, если речь идет о банках. Уэллс Фарго и J.P. Morgan Морган также подали заявки на создание собственных биткоин-фондов, таких как у Грейскейл Bitcoin Траста. Оба банка заключили партнерство с Нью-Йоркской платформой, которая занимается инвестициями в цифровые активы NYDIG. В J.P. Morgan Морган мотивирует создание собственного биткоин-фонда тем, что их богатейшие клиенты хотят инвестировать в биткоин, потому что видят в нем новый класс активов. Банк Биони Меллан &E объявил в среду, что запустит новую лондонскую криптовалютную биржу, первую в мире площадку, которая будет поддерживаться целым консорциумом из шести крупных банков под руководством Бенни Меллан. Они объясняют этот свой поступок агрессивным сдвигом стратегии традиционно-консервативных управляющих активами. Проще говоря, управляющие активами в различных инвестиционных фондах Сдвигает свою стратегию инвестирования В сторону биткоина И вот почему банк B&E В сотрудничестве с шестью главными банками Создает лондонскую криптовалютную биржу Все эти шесть банков И B&E Mellon в том числе Заключили партнерство с Pure Digital Которая и поможет запустить Эту новую банковскую криптоплатформу Директор Pure Digital Отметила, что именно растущий интерес К биткоину заставляет банки делать такие шаги Она сказала, что говорила с топ-менеджерами этих банков и узнала от них, что в BNM видят растущий спрос среди клиентов на биткоин. Крупнейший японский банк MUFG Bank Ltd сообщил несколько дней назад о партнерстве с криптовалютной биржей Coinbase. Это партнерство позволит 40 миллионам пользователям Японии покупать биткоин. Это очень большое событие не только для японского банка, но и для криптовалютной биржи Coinbase, которая впервые официально запускается в Японии. Знаешь, что интересно? То, что бывший банкир, который работал в японском отделении банка Морган Стэнли, Нао Китазава, займет должность исполнительного директора японского отделения криптовалютной биржи Coinbase. Почему же это интересно? Потому что банковский гигант Морган Стэнли втихаря инвестирует в биткоин. Причем значительно. На сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США можно найти любопытный отчет от Морган Стэнли, в котором мы видим, что банк приобрел акции Grayscale Биткоин Траста в каком же количестве? 928 051 акцию. Морган Стэнли купил 928 000 акций биткоин Grey Scale а это около 755 биткоинов. Казалось бы, для такого банковского гиганта совсем немного, но это лишь один отчет. А ты посмотри, сколько их! Все их я не изучал, но мне кажется, что здесь намного-намного больше инвестиций в биткоин, чем эти 755 купленных биткоинов от Морген Стэнли. Задумайся над тем, что банки говорят тебе про криптовалюту и что они делают с криптовалютой. Так, например, Нил Кашкари, который возглавляет Федеральный банк Миннеаполиса, в этом месяце заявил, что криптовалюта — это одни мошенники, грабящие ничего не понимающих людей. Вот что эти банкиры говорят публично про криптовалюту. Но вот что они делают за кулисами. Покупают. Биткоин Траст. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео тебе было интересным, не забудь поставить лайк. Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию на создание новых видео. Нас уже 205 тысяч. Идем на 300. Большое спасибо за поддержку.